Благодаря совместной работе экспертов удастся приблизиться к решению глобальных вопросов, безопасности человечества и мирному существованию народа. Центр компетенции по реализации тезисов декларации будет базироваться в Казанском федеральном университете. Анастасия Иванова, Ленардо Валитяров, Универньюз.